Субтитры делал Надюнов, Шереметьевский паркас И у вас в корейских скалах На общественных началах Если только захотите Будет личный водолаз